Привет! Итак, хочу поделиться с вами э, такими наблюдениями, как в ходе экспериментов я обнаружил, э, мне кажется, очень интересные вещи. Для любого двигателя, магнитного или какого-то другого, нужны циклы. Нам нужен рабочий цикл. Э, где взять циклы в магнитных полях? Они замкнуты и так далее. И вот что я обнаружил. Оказывается, циклы есть. И мне кажется, их можно организовать. Я хочу, предлагаю вам обсудить это. Значит так, если мы возьмем, если мы возьмем три магнита, то стенка блоха у нас будет посредине. Но тут есть такая особенность. Два полюса и центральный магнит магнитит, магнитные силы в него расходятся на полюса. Но чем здесь очень важны пропорции. То есть, если длина, скажем, и ширина, высота и ширина магнитов одинаковы, то стенка блоха, не выражена ярко она не имеет четких границ для того чтобы найти эту нулевую точку от которой мы будем делать цикл нам нужна более <сёк>, четкая работа нулевой точки если мы сделаем так то стенка блока будет уже выражена гораздо больше так как Магнитные силы по полюсам будут максимальны. И постепенно, постепенно убывать к центру. Ну, в данном случае это будет вот эта полосочка вот здесь. Если я переверну магнит на отталкивание и сжать их, то стенка блохов все равно останется как, как будто это три магнита. То есть будет две стенки блохов. Это я проверял. Не хочется, можете сами проверить. Теперь я предлагаю такую конструкцию двигателя с циклами. То есть это пока идея. Но она вполне рабочая. Потому что мы не рассуждаем, а я покажу. соберем такую конструкцию. Это у нас, скажем, на подшипники И посредине сферомагнетик. Ну, у меня такой. Не обязательно, чтобы там что-то было. Итак, мы имеем вот такую конструкцию. И давайте посмотрим, а как же в ней распределять